Всем привет! Меня зовут Ян, с вами магазин Рок н Ролл. У меня в руках моднейший новейший инструмент, о котором я хочу вам сегодня рассказать. Это Fender square Classic Vibe. Это одна из топовых линеек square созданная чтобы максимально передать характер и звучание гитар 70-х годов. С классической формы изготовлены из тополя Его дополняет красивейшая никелированная фурнитура. Смотрите, какие классные винтажные колки! Какая огромная башка грифа! Мне очень нравятся вот такие глянцевые грифы. К хорошему звучанию инструмента добавляется еще крутое эстетическое удовольствие. Узнаваемое и хрустящее звучание этого инструмента достигнуто благодаря звукоснимателям собственной разработки с магнитами Alnico. Отличительная особенность этой гитары – это конфигурация звукоснимателей. Хамбакер сингл, сингл. Все мы привыкли видеть обычно Фендеры, сингл, сингл, сингл. Я могу ошибаться, но мне кажется, что при игре фон значительно ниже от этих синглов, чем на других инструментах. Пробежимся по конфигурации, пятипозиционные туда-сюда, три крутилочки-вертелочки, рыжейший глянцевый гриф из клена, ну черные дотики, вот, крутые колки с плавным ходом, вообще не теряют строй. Не задумываясь, я бы сделал выбор в пользу этой гитары. Кто-то скажет, что Сквайр – это не настоящий фендер, но я не думаю, что вас должно это парить. На самом деле гитара стоит своих денег, у нее действительно хрустящий, узнаваемый стеклянный звук. По внешним признакам, это все тот же неизменный десятилетиями стратокастер, но уже полностью напичканный крутой электроникой. Хамбакер добавляет больше вариантов звучания, можно играть в различные жанры музыки. Приходите к нам – Выбирайте свой инструмент, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подбитывайтесь. Хамбайгер добавляет больше вариантов зусяня. Можно играть в металл? При... Подписывайтесь на наш канал, приходите к нам за инструментами. Всем пока.